А, всем привет, с вами Макс Риск, мы продолжаем. Сокон, просто все тоже в описании. Так, поднимся, значит, сражение. О oh гад, пещера, вход пещера. выход пещер. Я, я знаю, что мы их выигрывали, но все-таки хочется еще раз с ним сразиться. В ближнем бою, конечно. Давай, так, блин, скорость сел. Блин, уже была зачту брать? Согласен. У меня сила получилась, по-моему. Мне показалось, значит, я такая себе. А. На. А. Да мой стир с Ща вырублен. он почему пока что в, этой... в этой игре. И я тоже, чувак. Кто-то из них, на больше. Человек? Этот. Я, конечно же, хочу, чтобы мы этого. Тышь. Mm -hmm. Кстати, не очень прочные. Их будет не просто пробить. Скоро есть. реально просто пробить. Ой. А тут, наверное, будет шарки мат. Ну так, не так, он так он нормально. А, ура, а. Ай, больно, два, нормально, нет. надо ладно, что-то поделать. Полица оставляю здесь, поесть. Поесть, покушать. бой А, потом кое съем. На. Помогу. Так. Да. Кто-то идет враг сюда. Давай. Потанем у него. Рубай. Сейчас грубим. Всё. Зачем мне хп брать? Ну блин, я же возьму хп так. Ладно, берем. Бежалка. Малька. Да. Все таки мы и так их вырыгаем. На среди наркотичного мальчик ассасин а сам классный чувак О, не, идёт Он не сейчас иди сюда фух он придумал, а поспи меня блин один а чувак он еще не знает что делать А, ладно даю тебя силу. а я хонфу тебя умею делать так ты отстань если не чувак даешь вот так даешь так у тебя просто выхода нет помогу как могу все а мы поможем идти блин туда нужно было ладно так с ним не сюда о писа да. на. на так я буду рубать его нет давай это будет хотя бы хоть одного еще После моей смерти. А, давай. На. Скоро, скоро. На. Держись там. На. Где сюда? Я нанял вы на всех. Окей. Не, ну реально. А вот это как его зовут? Блин, жаль что курочку не сделал ни о чем вырубать У, это ассасинк сам клево, он его все прям как-то внезапно вырубает все классно что мэнджик, мэнджик, правильно живи вера взял Окей. может быть, силу что-то потом всех вырубает ну так цель выбрана, на не вырубать сейчас мы теперь будем койлису готовлю койлису готовлю вас просто процентов, процентов... на немного прям как раз окей я прикрою все он попался ему не выйти но если прям он слишком ха то я не процедуешь Победа получаем новую. 390 получаем еще новую победу. Ну и новую монету. 7230 класс. Да, тут у нас еще не из который карточку нам наверное ну, такое. О, рыбалка. Точно рыбалка смоклела. Давай Всегда там 6 часов. Золото. Мы ну, это рыбалка обычная хоть что-то получаем там мини-монет долгая битва тоже долгая блин там скоро там зима и все как-то понимаю так да, и все так что чем больше мы сражаемся тем мы и заканчиваем эту игру конечно опасно мне конечно не клетку заканчивать чувство да кука ты ну, реально классно. Так, может, читали хотя? Ты нас в помнишь? А, помнишь, Слабаки. Слышь, ⁇ Йоу. ты помой, пис наш. Это читал. Так, да, окей, значит? иди сюда. Опасный, чувак, не ну, подходи к нему. Так, где? то значит, два ладка будут вырубать. Я вхожу, я Так, мячик, мяч, мяч, мяч, мяч, мяч, защита защита отлично все теперь двойная защита убедите сами реально они могут ничего здесь вот 40 50 50 40 Окей. а давайте-ка на этого на ну, давайте почему нет а то он реально классный такой кусочек там прям как пицца ну вкусно будет пиццу есть так теперь стало. а блин, забыл дайте шанс Опасно, нет нет нет ай Не -не. я понял тебе 10 блин так быстро убиваешься а тихо похой ты хочешь Давай сейчас вырубать. А он наверное, опасно. Ну, а тебе дать точно. Моя очередь была. Вырубим его. Да. Почти, почти вруби. Нет, туда пошел. Отлично. тебя врубить точно обрубать на потом я начина не эм, знаю что я буду делать блин сделать короче сюда поставить. поесть так скажет процентов нормально а. значит мы должны слава го убивать а вы сильных я ну сначала сильных а вы слабых да такие хитрые ну ладно 3 были было 10 слишком сильный. Так, окей. Лучник, ты бой. Так, я добью. Нет. Отлично. Не подходи. Нет, я тебя крышка. Ну, блин, далеко от всех. Так, наверное, помогу туда, выснять. Один на один. А, я на один. Окей. Да, сел, там просто сел, пропало а нам нужно дырнуть реально они классные с интернета сидеть просто снимать одну дыру подряд. ну потом мы чем -то заняться но пока что чем мне заняться? Чем мне заняться? коронавирус блин что еще? дождемся когда коронавирус коронавирус закончится, тогда мы возможно пойдем на улице и сделаем там тоже пару бойков ну, где-то хочет падать, почему что интересно. Когда пройдет. То сперва, что не пускаем никуда. Да, так, давай вырубай это. Отлично. Прям такой упадут куркурки. В... Кто тут? Ну, знаете, вот как какой-то комикс. Я понял, что я комикс по игре AgeWaves, MaxVis. Канал подписывается на канал MaxVis. AgeWaves. Ссылка. Ссылка в описании. Мит, мит, мит, мит, на себя давай. Скорость, вот карту. Зачем нужна была сила топовать? А, был. а, на ты один, давайся. Для крышка. На. Ты ничего не снайпер принять да, Ай, молодым бьет. Ты один, давайся. остается на. Ну что ж, наконец победили получаем новые награду. Всем души, все наши нормально вроде бы можно выбрать Или нельзя еще раз но... а на крады мы сюда идем всем будет под осмотр. а с вами был макс риск всем удачи и пока на. а вас хранит сила воины честь и никогда не сдавайтесь там все будет все будет но нужно подождать и идти прямо Через там пару лет, так скажем. Ну, примерно вам сейчас там 20 Через там 30 лет 50. Вы будете жить 30 лет. Думаю, это так классно. Мне бы 30 лет. Я... То чувствую, что Мне будет 40 и Ну папас, Всем удачи, пока. А кстати, как в том будущем, будет армия, будет война. Роботы будут воевать, но между нас говорят, что роботы захватят мир будет будут воевать именно нам. Не воевать, а строить там опасные вещи, делать. А воевать, воевать, воевать, кто будут? Люди или же роботы? По-моему, роботы. Как каком мне. Если люди, то у меня жалко, друзья, что нужно делать. А обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там пару советов расскажу, что нужно делать. Я немножко знаю ответа, хочу вам рассказать вам. На роликах найдете. Но если вы можете сами найти ну, советую вас поискать. Если вы покупьем найти. Тогда реально ну, поищите у себя сила, найдите в душе. Всем пока.